Эта девочка сама за себя может сказать. Там долгая история, на самом деле. Она очень долгая, да, длиной в жизни. Она может сама за себя сказать, сама за себя решить, сама сесть в свою машину, сама наехать ответить. Сама и предъявить. Ответить, предъявить и предъявить э, черному властелину. Вот. Как она, Черного властелину. Как она недавно заявила, что я тут с Андреем Песеговым ехал, знаете? ли? Луха, кстати, тоже тут И -то при предлагает. этом, при всем парные заезды, получился в мою пользу. И что-то пацан сдает заднюю поехал в Белоруссии, надо, надо с ним повторить будет, и я еще раз хорошо проеду. Саша, ходи на сцену, давайте поаплодируем. Тема девушек в дрифте. И не только в дрифте. Кто-то оставил телефон? Это, дриф... это, это мой, расслабься. Все. Так, я, думал, ага. я думал, он специально для меня. Сейчас мы тебе дадим микрофон. Не, ну с тобой рядом, в принципе, в силу твоего призвания, конечно, опасно что-то оставлять. Конечно, конечно. Меня слышно? Меня слышно? Сейчас погромче, погромче тебе сделаем. Это человек, кстати, э -э, да, собственно, по пока там исправляют громкость. Это человек, который мне вчера кинул бомжа в наше время. Просто я не знаю. А, а потом еще попросил ему вызвать такси. Ты... Это не специально. Да, Стас, я все расскажу. Все, отстроили микрофон нормально? Да, проверь. Как звук, нормально? Отлично. Начинаем. Вообще, давай начнем от и до. Начнем. С того, с какого года ты вообще начала увлекаться дрифтом, и с чего это все началось? Классная история есть. В 2008 году в Москве встретила Красный Двухсотик. Виталий Вавилов, если кто-нибудь помнит, старая совсем тусовка, очень понравилась именно сама машина. То есть красивый был Красный 14 Двухсотик. Понравился Кузов, -то. в те времена я, в принципе, еще даже не представляла вообще там дрифт, японские тачки, это все... Было очень вообще для меня незнакомое. Стала искать, что за машина, интернет. И где-то было там Сильвия, королева дрифта. То есть я стала искать Nissan Купе, какие бывают Nissan Купе. И, в общем-то, вот Nissan Сильвия. Ну, думаю, ну, вроде похоже, да, вот. Посмотрела, королева дрифта, дрифт. О, прикольно, блин, что это такое, класс. Вот, и все, и тогда был форум формула дрифт. А, то, что в Сарачанах проходило, если кто помнит, опять. Это очень ну, старые да, очень времена. Давно, да. Был форум, а, типа участников. Я регусь на этом форуме и пишу, чуваки, я хочу купить тачку. Я хочу купить 14-ю Сильвию. И, в общем-то, спустя сколько? Кто на тот момент был уже? Там Андрей Писягов был, Шиков был? Да, ребята, Альтеза Клуб, Гарик, Хачатрян катался, потом Семен Алексеев, Виталий Вавилов, Вильям Гукасян. В общем-то, у кого я, наверное, много очень запчастей купила в свое время. Вот, ну и все, в общем-то, и пошло-поехало. Поиски машины, стала знакомиться с ребятами, поиски запчастей, сервисы. Пошло-пошло-пошло. И 10 лет назад ты купила себе 200? Да. И с 2009 года он стоит, ну как бы ты на нем ездишь, он вот стоит, если кто не знает. Да, э -э вот там черный около флагов grid performance, это мой. Ну и он у тебя в боевой готовности, на нем выезжаешь, он, что на нем по спекам и что ты сделала сама, в каком он у тебя был э, состоянии? Был полный сток, я купила в Краснодаре со стуканутым SR, то есть стандартный заводской мотор, но был очень классный момент, что тачка была пригнана из Германии сразу же в Краснодарский край. И состояние кузова было очень близко, прям вот к люксу. То есть да, там подуставшая ходовка, подуставший мотор, но сам по себе кузов был офигенным. То есть не ржавый, не ни битый, ничего. Я его забрала, покраска в красный цвет, колеса 18, обвес, свежий мотор от Спикера 260 сил и все. И сколько, два года я где-то вот в таком конфиге каталась. Каталась в каком плане? Ты просто перемещалась по городу на нем или куда-то выезжала, пробовала какие-то соревнования или только как бы… Uh, я понимаю, все равно больше московский нелегал. Ты ну, относишь себя к московскому нелегальному дрифту? Не-не, я тогда прям сала, будь здоров как. Что это вообще а, за нос, мамочки? Вот. Это все со временем пришло. Первое время просто каталась, как каждодневная машина. Вот, Потом потихонечку я смотрю, ребята там прикольно катаются, дрифтят. Я там стала пробовать катать восьмерки. Была еще девчонка тогда, Оксана Фурманчук. Если опять же, кто помнит, это пятнашка Формула дрифт и немножко Рдс, по-моему, до двенадцатого года она каталась. Мы с ней ездили на Сатурн в Раменское, катались на стадионе там, на парковке. Просто два конуса и восьмерку, типа, целый день. В одну сторону, в другую сторону. И вот, в общем, так. То есть, типа, я была дрифтером уже тогда. Ага, и после этого ты не заходила куда-то поехать в соревнования? Или куда-то выезжала? У меня как-то с самого начала сложилось то, что лично для меня дрифт это не спорт. Mm -hmm. У меня была такая даже наклейка в 10, 11, 12 году, типа дрифт не спорт. Вот для меня это осталось ровно в том же формате. То есть для меня это не спорт. И то есть на, на нынешней основе ты выезжаешь на дрифт фэмили. дрифт фэмили по фану. Дрэкни. Я, я понял, что мы с тобой встречались на… Ready to race, на дрифтинг да, по да, да, ты да, выезжала, очкова. каталась. Там. Да, да, я дрифтила там. И в этом формате тебе все устраивает, ты никуда не готова ехать? Я не хочу из этого делать, то есть это хобби, это увлечение, это кайф. Как только начнутся соревнования, постоянные вот эти вот разъезды, это какое-то появится уже обязанность что-то делать, обязанность перед спонсорами, ответственность. Вот это все дерьмо для меня лично. Я не говорю, что это плохо для всех. Лично это не мой формат. Mm. Мне хочется, я хочу сегодня ехать, я еду. Не хочу ехать, я не еду. Все очень просто. Я, я понял. По... Но вот э, ты уже 10 лет занимаешься дрифтом, занимаешься автомобилями. Кто ты по профессии ну, в обычной жизни? Сейчас я автомаляр. Автомаляр? Да, крашу машины. Ты где-то училась? самостоятельно, когда-то в сервисе работала мастером-приемщиком, потом меня взяли мастером-приемщиком в кузовной цех, предложили еще подрабатывать колористом, колеровать краски. Я начала колеровать краски. После этого потихонечку там было интересно попробовать, там тут чуть-чуть покрасил себе бампер покрасила, потом что-то еще покрасила, и потихоньку-потихоньку стала втягиваться в процесс, потом попала в крупную европейскую компанию, работала технологом по колеровке, там уже немножечко ручки выпрямили, что называется, и подучили всему. Вот. И сейчас уже видя, что профессия колористов, в принципе, уже потихонечку умирает, нет смысла заниматься только колировкой. Вот. И я пошла просто красить. Сколько уже красишь по времени автомобиля? Где-то, наверное, с 2012 13 года. А, ну то есть уже на опыте прям. То есть Не свою машину нормально. сама красила и… Двухсотик я сама красила. Это одна из первых моих покрашенных машин. Я его красила в одиннадцатом, в двенадцатом году, по-моему. А, и все, он у тебя... Ну, да, я вот сейчас, рай... этой зимой я буду его опять перекрашивать. В какой? В черный. Он, он все в черный? Все, да, черный, черный это прям его. Я про... Сколько у тебя автомобилей сейчас? Четыре. Четыре. Я думаю, что у всех будет вопрос сразу же, откуда четыре автомобиля у девочки. Они все японские и старые. Но это не точно. Ну, почти. Ну, не совсем старые, не надо. Ну, не на ну давай ладно. давай, да, давай их перечислим. Это 200. 200. Honda S2000. Ход. Я ее поменяла на спортбайк. Нормальный такой обмен. Да, так еще. Да, только как бы мотоцикл ездит с того обмена, а я Honda до сих пор чиню. Так что это был вполне себе равноценный обмен. Можно обратиться к Аркадию. Он быстро... Аркадий собрал как-то быстро Honda S2000. Так, еще. А, пикап Nissan Навара и Subaru Stiyer Конь. То есть ни одного нормального автомобиля у тебя нет. Солярис. Нет. нет. Там, ну, обычные человеческие автомобиль для автомобиль для девочки. Ну, Нету. Относительно. Ну, какой? Хонда. Хонда вполне себе девчачий кабрик. Красный кожаный салон, белая тачка. Там волосы. Так едешь, О, у тебя нет. такие волосы. Да, я, я понял. Хорошо. Я понял. Что? Что касается, допустим, именно дрифта, и вот ты там смотришь, например, на девочек, которые ездят, да, допустим, на Катю наводчик, тебя никак не влечет все-таки даже при этом условии. Вообще не. Ты с ней знакома? Да, да. Она у нас в сервисе обслуживается. Катя? Серьезно? Илья Федоров, ты слышал? Она обслуживает. Ну, ее тачка сейчас у нас стоит. А, все, я и понял. Как бы мы там что-то будем делать? Ну, мы что-то сделали, отдали, и сейчас что-то еще будем делать. Круто. Хорошо, вопрос следующий. Э, отношение к девочкам в дрифте. То есть вот ты сама ездишь, все круто, я видел, что ты прям хорошо ездишь. Спасибо. Надо спросить еще Андрея Песегова, правда это или нет. А где ты, Андрей? Я, кстати, вот по поводу, я, я, к сожалению, я прошу прощения, я отвлекся по очень важным делам. Вы затронули историю с, со спиной? Нет. Вот я, Ну, с ногами. Нет, эта, эта история была нет. просто... Э, это как раз вот как показатель э, путь, воли человека. История. Ты позже хотела, хотела сказать об этом? Или да, ты так? не хотела вообще об этом рассказывать? Не нет, вы просто сами к этому, нет, если, если ты хотите, хотела, Это вообще если... без проблем, это крутая история. Если ты хочешь, ты можешь сказать ну, ну да, да если да, это нормально проблем. для тебя, то... Да, да, да, конечно нет, нет, Тут нет, просто осталось. действительно мы обсуждали эту историю и... Тут, короче, ребят, я вам объясню так, тут не все просто, как вы видите, на самом деле. Это я вам... не так просто, что девочка взяла, что-то накупила машин, там все гораздо веселее на другую машину она ездит еще и на мотоцикле есть дела, есть вот, дела да. Да. да поэтому и есть дела да, да. вот к этому вопросу почему она есть дела и почему у нее оказалось S2000 вместо спортбайка мы и подходим давай да. вообще в 2017 году у меня произошла забавная такая ситуация которая очень сильно изменила жизнь забавная. забавно ну а как к этому спустя спустя все что я прошла иначе невозможно относиться без юмора иначе но я, фиг общем, знает. Вы считаете, что забавно, что человека переехал грузовик? Это не шутка, это да, не, и, ну, как если бы, бы, и не преувеличение. Если что, она справа сидит. Вот, в общем, э, я спи с двенадцатого года ездила по фану в мотокроссе. Все было клево, даже немножечко мне интересовал ФМХ. Ну, то есть это вот это вот прыгнул, да. вот это и в принципе, ну нормально, я занималась тренером на трассах, это было все круто, а потом мне к шестнадцатому году пришла офигенная идея, что, блин, я хочу на город мотик, а то пробки, мне нужно было мотаться в кафешку на работу в центр, думаю, куплю-ка я себе мотоцикл, я же умею ездить, ну делов-то, при этом я купила мотик, я пошла в хорошую автошколу. Учила заново все ПДД, пошла учиться вождению, потому что я понимала, что мотокросс и городской мотик – это вещи разные. Нужно учиться. Я пошла учиться, потому что ничего зазорного учиться нет. Вот. Но там произошла такая заменочка с тем, что когда мне нужно было сдавать вождение, произошла какая-то переаттестация гаишных площадок, они не смогли принять. В общем, короче, я лето типа без бесправ получилось. То есть я сдала теорию и ждала вызова на практику. Кое-как когда-то я выезжала, каталась, и в один день э, нужно было поехать на мотике, э, и получилось так, что в общий чатик ребята написали, что там Атабад принимает именно те, кто без категории, потому что середина сезона, они все проснулись и начали, в общем-то, всех тормозить, кто и проверять именно категорию. Я поехала в тот день с молодым человеком на мотике двойкой. И именно в этот Бойки день. это что? Ну это вдвоем, А вдвоем, да, Пассажиром. На одном мотике. И в общем-то именно в этот день судьба сложилась так, что он уронил меня под прицеп фуры попутной на небольшой скорости, просто завалил мотик, просто так случилось. С водителем ничего не произошло абсолютно. По мне проехал прицеп фуры, я под задние колеса попала. Это было в июле 2017 года. Я стала заново ходить в декабре прошлого года. Я пролежала... Да, Вы поняли, романами. да, к чему я это вел? В общем-то, получилось так, что тяжелейшее было состояние, 12 переломов, остановка сердца, какая-то критическая потеря крови. В общем, вся история, жуть. В итоге три месяца я пролежала вообще к кровати, прикованной в больнице, полгода на инвалидной коляске. И еще почти год на костылях. 20 операций, титана во мне больше, чем во многих машинах теперь, Титан, инвалидность да. на всю жизнь. А, потому что есть травмы, которые не пройдут, и там новые там, кости удаленные не отрастут. Вот. И, в общем-то, как бы получилось все так, что мотик мой стоял, а, мы его затащили ко мне домой в гостиную, ну, просто типа прикольно. Он там стоял, ко мне приехал друг и предложил поменяться на кабриолет S2000. Он говорит, я хочу мотик, но чтобы сел и поехал. Вот. А сказал, что говорит, я понимаю, что Honda уже подуставшая, у меня нет денег и желания ей заниматься, я хочу мотик. И мы с ним просто поменялись. И как бы с мотиками вопрос мне пришлось закрыть. Как бы, Во-первых, и Семья против после этой ситуации. И физически я не могу ездить на мотоцикле больше, в принципе. Но у тебя есть дрифт. А, продол... у меня Нет, есть тачки. Да, давай мы продолжим. Ты же продолжила историю. <как> Благодаря... Как ты разрабатывала ноги. Давай вот... Да. Это, это как вот, опять же, человек, да, но пережил тяжелейшую травму. По идее, ты должен там что-то разрабатывать. Ноги не шевелятся. Вот вам тренинг от Саши. Как она это делала? Давай. В общем, есть такой нюанс, когда очень-очень долго лежишь и не двигаешь конечностями, они начинают атрофироваться и начинают образовываться такие контрактуры. То есть суставы и связки, они немножко деревенеют. То есть, например, ну, натурально нога перестает сгибаться. То есть она вот выпрямлена и очень больно ее согнуть. То есть кажется, что это прям вот сейчас сломаешь, как будто бы, то есть невозможно. Вот, и нужно самостоятельно себе разрабатывать заново суставы, чтобы у тебя там гнулась стопа. Я первое время ходила, когда на ходунках, когда начала вставать, я ходила только на мысочках, потому что не могла поставить пятку к полу, то есть, ну, так вот нога, как бы контрактура это называется. Мне сказали, тебе нужно купить тренажер и сидеть дома разрабатывать ногу. Это такая фиговина, туда засовываешь ногу, и она тебе вот так вот сгибает и разгибает, сгибает и разгибает. Это больно, это реально очень больно. И это надо делать каждый день типа 2-3 часа. Я в итоге, прикинув стоимость всей этой процедуры, увлекательность, оценив этого занятия, я в итоге купила себе Subaru у друга, продав Smart. У меня был Smart, я продала Smart, купила Subaru там немножко с проблемами. Но там очень хорошее жесткое сцепление. Если кто ездил на стоковой стихи, все знают, что там прям хорошее сцепление. Потому что много разрабатывать надо, но когда ты едешь, ты следишь за дорогой, ты там не думаешь о том, что тебе больно, там ногу сгибать, то есть тебе приходится это делать, но при этом ты едешь, ты перемещаешься. Для человека, который пролежал три месяца в четырех стенах в больнице, это рай просто, реально, ребята, никто не ценит никогда, насколько офигенно просто встать и пойти, блин, в магазин. Это реально круто, особенно вот в этой ситуации. И вот эта свобода, сесть в тачку и куда-то поехать с болью, с костылями, со всем этим дерьмом, это реально был глоток воздуха. Я начала ездить на Субару и потихонечку ногу разрабатывала. И до по сих московским пор, пробкам, как, как По раз. московским пробкам, совершенно верно. И до сих пор я на ней езжу, э, у меня есть автоматная машина, я мало на ней езжу, потому что если я долго езжу на автомате, у меня очень сильно начинают болеть ноги. Реально, то есть у меня опять начинаются вот эти неврологические. А на механике все нормально. И я езжу на механике, кровообращения кровообращение, работа мышц, все это постоянно работает, это все в тонусе. Вот как бы мне суба по сути помогала. Короче, Субару STI это лучший тренажер для нас. Офигенный! Спасибо. Ну и по итогу ты ездишь еще сейчас и на двухсотике, и тебе комфортно. Да на двухсотике у нас стоковая сцепа, она после субару пушинка. И все, и ты ездишь, тебе, ну, как бы тебе максимально, я понимаю, я просто хочу подвести к тому, что даже это тебе не мешает, не мешает выезжать и заниматься дрифтом? Мне стало очень тяжело залезать в каркас, реально. Вот это прям реально проблема. То есть, если раньше я туда прям изи просто запрыгивала, то сейчас, ну, это реально мне приходится руками, ноги засовывать. Но реально есть проблема. Но в плане, когда я сижу в ковше, все, все хорошо. Ты в безопасности. Да, все хорошо, нет, я нет, в домике, в каркасе. Хорошо, что ты думаешь про… Э Девочек-дрифтеров. А что -то на, мне... нет, что -то на просто... меня -то смотришь? Просто... А что я, что я думаю по поводу девочек-дрифтеров? Я думаю, что все прекрасно. Нет. Что думаешь вообще по поводу девочек-дрифтеров? Либо... Вообще пилотов, может быть, нет. тогда? Дело нет! Не, дело не в пилот. девочек, девочек пилотов мы все прекрасно знаем. А вот именно девочек-дрифтеров, которые себя, возможно, позиционируют как дрифтеры, а, возможно, они даже не умеют ездить. Про то, что мы с тобой разговаривали да. перед... Давай. Ну, в общем-то, сейчас это модно, это на подъеме, то есть автомобильная тусовка. Если раньше, реально 10 лет назад, когда я на, приезжала на заправку на корче, люди просто пальцем у виска крутили. Реально. Слушай, прости, я тебя перебью. Вот то самое, мы просто опять же мы с Сашей разговаривали, ее когда-то давно снимал мой хороший друг, снимал не Саша ее машину, разумеется, Петя Максимов. Это какой был год? свобод да, если кто-то... Помнит такой вот был канал сейчас Петя, часть my 14, 14 то есть -то вот если кто-то хочет увидеть сашу вот до всех этих событий можно найти где-то на ютюбе это видео он снимал твой двухсотик да по-моему и... там э, стечение трех культур называется вот там довольно интересное действительно видео и вот можно посмотреть что было тогда и что было сейчас точнее что сейчас собственно говоря происходит вот я тебя прервал прости да. вот и в общем то если реально раньше ну то есть реакция людей когда девчонка едет на тачке, тем более на каркасе, она ну, раньше реально ну, прям Воу! Сейчас внимание реально, вот я езжу иногда на там на заправку, на мойку. Реально внимание меньше, чем когда я езжу на 35-м геттере, да, когда обкатываю клиентские. Я в сервисе иногда обкатываю клиентские машины, занимаюсь некими там э, такими процедурками, которые, на которые у владельцев не хватает времени, скажем так. Прекрасная работа. Вот мне прям... Я прям реально вот у нас есть драговый 35-й, он расклин как молния Маквин. Вот там да, вот стоит Жига. Да, джига. это... Ребят, ну сами, да, молния Маквин, ну блин, ну, ну серьезно, но... Ну. Я еду в пробке, и все просто такие, блядь, круто, круто, круто, реально прям вау. Я еду на двухсотике, и просто, ну как бы, то есть нету уже той реакции которая была там пять лет назад я почему и задал вопрос вот про эти годы так потому что петя снимал тогда да. а сейчас все изменилось К этому тогда на самом деле было намного больше внимания но сейчас это просто чуть больше стало медийно и многие девчонки ну не знаю там возможно кто-то не знает как себя реализовать возможно кто-то тянется к этому, но боится, у кого-то не хватает ресурсов, у кого-то не хватает знакомых и смелости их завести, потому что я тогда ворвалась, на самом деле на Нисмо-клубе можно поднять все эти старые темы, они все в архивах лежат, там мой бортовик, по-моему, на 200 страниц, там я писала, ну это реально, это, блин, 9-10 год, там типа «я съездила на мойку». Фотоотчет, я поменяла маслянозаливную крышку. Фотоотчет. То есть, ну, это реально тогда так было. Это как народ сейчас на драйве, пытается себе поднять драйв да, автомобиля да, да, да, да. таким Именно. образом. Вот. И у меня тогда первый пост на не Типа, ребята, я купила тачку. Фотография, а в пустой автовоз на трассе М4. Посередине стоит мой двухсотик. Следующая фотка двухсотик уже э, стоит в сервисе, лежит новый мотор, лежат колеса, он уже выкрашен. И просто следующая фотка, я уже в городе в обвесе на дисках, на подвеске, такая по красоте, типа, ну что, сучки, как дела? Вот. А ребята на тот момент сидели и реально там, ну, тогда пытались собрать тачки, то есть я просто... Сначала очень долго сидела, копила, считала, все покупала и потом сделала разом. И это все выглядело, как будто бы у меня вот так все это появилось. Я мотор купила у Тимона Кошарного. Внизу. Да, серьезно, в те, тогда очень хороший мотор с, с каким-то прям супер маленьким пробегом. Мы его оплатили, заказали, очень долго ждали. Я за это время купила диски, потом купила что-то еще. У Вильяма купила D2 подвеску за 30 тысяч рублей. До сих пор помню, она до сих пор в тачке в моей стоит. Так, честно что D2 можно было, было купить за 30 тысяч рублей? Да, 35 тысяч стоили 4 стойки те годы. Это восьмой или девятый год? Да, да, да, конечно. Какой год? Девятый, 2009, а, 2009 год. 9. новые, А, Сейчас бы такие цены. 35 тысяч а? стоило 4 стойки. Камон, я тогда в те годы Тейны себе на марка покупал за десятку. Ну, бушные. Во -во. Ну вот, то есть я просто шла к цели и делала потихоньку. да, Это там выглядело, что… Но тогда не было соцсетей так, в таком развитом варианте, как сейчас. И, естественно, пост там с разницей там в полтора месяца… От того, что я привезла машину в Москву, и через полтора месяца я ее за 40 тысяч рублей покрасила в красный цвет. Отвратительно покрасила, ну просто с песком, с говном, ну ужас. Но за 40 тысяч рублей. Yeah. Вот, в Жуковском тогда, я как сейчас помню, какой-то маляр там столетний Вот, это, конечно, все выглядело типа круто. Вот, сейчас, конечно, если бы все это в Инстаграме расписывалось вот на каждый шаг, это бы казалось, блин, ну ты никак тачку не построишь. Вот. Потом, соответственно, мы катались, нас девочек-то было, я, Оксана Фурманчук, ну и, в принципе, по-моему, все. Больше помню, никто не катался из девчонок. А сейчас? Сейчас я. Ну, сейчас, сейчас по-моему, по реально, если в Инстаграм забьете хэштег #дривтгел, можно на Москве просто топ 32 собрать виртуальных дривтгелов. Виртуальных. Ну да, просто потому что все дрифтерши, прям у всех дрифт гелл дрифт, хэштеги, дрифт, дрифт, дрифт. А по факту на дрифт фэмили две-три девчонки за все время. Это кстати. Один или два раза было такое, такое, что на тренировке я была, я и еще какая-то девочка. И, по-моему, один раз была я, Маша на Вольве, и девчонка, не знаю, как зовут, на БМВ. Вот, по-моему, один раз нас трое было. Все, все остальное одна-две, одна-две, одна-две, максимум. При этом Дрифт Фэмили элементарная трасса, безопасно, все, все закрыто, никто тебе шиномонтаж, все есть, пацанов вот столько помогут. Ну, приехать, ты, начни с вот, чего-нибудь вот. хотя бы. С фотографией да, в Инстаграме. Э, нет, вопрос ну, в том, что… Ну, не только не с фотографией жопы в Инстаграме вот, на фоне машины. Вот, На фоне, вот, на фоне вот, машины, вот. вот это, как раз это, это Просто норма. нас потом реально воспринимают несерьезно, типа, ну вы только и фоткаете жопы. Вот. А если ты не фоткаешь жопы, извиняюсь, и сиськи, у тебя подписчиков, действуйте. Не тысяч. будет, да. тебе никому не интересно. Вот это все просто это в Пасха, момент. И в какой-то момент э, действительно я тоже обратил на это внимание, что э, девочки начали пытаться таким образом, типа я дрифтерша, реально завлекать мальчиков. И вот то, о чем ты говоришь, это ну, я реально сам это вижу, и я поэтому все и, и, и стремлюсь, ну что реально да, есть. Завлечь можно. И таких, и таких э, действительно очень много. Мне да. последний раз, когда я стояла на s 2000 около планеты железяки, заливала масло, сама в тачку. Сама. Ну, как бы у меня там проблемы. Не... Стра... Нет, я не про то, что ты, я про то, что со стороны, как это да, девочка я... сама заливает типа масло. Типа я стою, заливаю масло, потому что у меня там, ну, есть некоторые проблемы, скажем так, и мне это периодически приходится делать подливать маслицо. Honda, мы понимаем. Хонда, да, мы… Да, Honda. Стейк. Вот, а. я, короче, около железяки стою, заливаю масло, думаю о том, как бы, о бренности и бытия, и ко мне подходят ребята на Мерседесе, типа Джиэлька, если они не ошибаюсь. Ну, что такое, я не очень хорошо разбираюсь в этих вот дорогих машинах, и они такие, а ты не хочешь себе нормальную машину купить? Как бы, ну, типа, чуть за говно, типа, что-то делаешь, как бы, ну, зачем вообще, ну как бы они сами не знают, где у них масло заливается, и как вообще капот открыть в тачке. Как бы это вообще другой уровень совершенно. С кем можно познакомиться через вот эту тему, типа я там дрифтгелл. Потому что, ну, очень многие ребята мне пишут, где найти такую же девчонку, которая также любит тачки, которая дрифтерша. Ребята, это не клево. Такая девочка – это геморрой, реально. Ну, это реально так. Не, это… Это геморрой, если она не зарабатывает сама на машину, я тебе хочу сказать. Потому что... Это в любом случае геморрой, поверь Нет, мне. это не геморрой, это если она... Еще хуже, если она сама все делает. Строит если машину она сама, сама все это делает, прекрасно. это ничего... вариант типа как у меня. Да, и да, это и и еще ничего, тяжелее всего. И ты ничего не делаешь, все нормально. И ты свой, свой, строишь свою боевую машину, она строит свою, у вас раздельный бюджет. Разделить. Все нормально. И встречаетесь вы только ночью, когда уже падаете, спать. Это... Прекрасно вообще. Ну, Прекрасная совместная жизнь. Вообще. Да, именно так. Просто, блин, примеры, примеры семей. Кто-то один должен все-таки, вот реально. Это, у это очень должно плохо. быть свое. Ну, это понятно, но у меня есть да, примеры семьи в Екатеринбурге, где у мальчика и у девочки у одного Чайзера, другого другого девяностик. У девочки 90. У одного у девочки. и у другого Дождь, ты сказал ну, вот только что я у не девочки, понял. У девочки 90, и вот он делает все сам. Ей. Вот это он и себе делает, и едет То Блин, есть он приезжает. Вот это, вот это прикольно. Это не прикольно. Это мне при... его вот жалко. Это мне его жалко. Мне жалко этого парня. Его, зву... его Коля зовут Корякин. Он, кстати, выступал вместе с тобой на Россия рулит. А? Вот. Да, у него у него девочка ездит на 90 и мне его жалко, потому что он приезжает. Заезда в панике меняет себе колеса, меняет есть. ей колеса. И вот это просто, ну, какой-то бред. Реально это. Слушай, я тебе могу привести э, он аналогичный как панда, пример Понимаешь, ну после, после дрит-ивентов он не приезжает, ах, классно, покатали, он приезжает. Так, нам надо масло, там масло, и он в панике в какой-то. А вот теперь представь, ладно, морчки, а ты представь, когда в семье два ГТР. Представь, в семье, когда две Хонды. Две Хонды, ладно, вот говорю. Сколько нужно масла? Да бог. Можно быть менюхом, чтобы заливать очень много Эниуса, понимаешь? А здесь надо все время менять сцепление. Ну, у меня просто есть ребята, которые снимались у меня в DreamRuneraх. Ваня, ой, господи, да, и Маша. Вот у них 34-й и 32-й GTR в семье. Ну, они. Они пара, они не семья, вроде как пока еще. Ничего не подходит у них? У них. Просто суть в том, что они все время тоже вот, ну, ковыряются как раз вот к вопросу о том, кто что делает. Но вот самое сложное было я бы, не знаю, если как у тебя, например, э, муж ездил на Тойоте, э, а ты вот на Ниссане, и там, допустим, еще у бы любил РБ, да, при этом при все, и вот это вечные споры, типа, вечером приходит, я тебе суп приготовила, э, у меня, говорит, мне нужна новая сцепа, типа. У меня затучал мотор. И нет, нужно покупать GZ. Нет, не нравится РБ. Стас, типа, мы, по-моему, увлеклись своими историями. Чай. Как да, бы да, Давай да. притормозим немножко на эту вот, тему. В общем, поэтому на самом деле, ну, конечно, лучше кататься и делать, чем фоткаться и, раз и разговаривать об этом. Потому что раньше девчонки все-таки мне писали в Instagram, писали в ВКонтакте. Типа, а вот ты поедешь на тренировку, ну, скажи, пожалуйста, да, возьми меня с собой. Или а вот ты поедешь там колеса с помойки собирать, возьми меня с собой. Были времена, когда пускали на склад бэушной резины, и которые в утиль запускают там типа за бабки, тебя запускают за склад, и ты типа шведский стол резины, бери сколько унесешь. Это где находится? Все, чувак, эти места уже все. Они уже поняли, что дешевле ее реально перепродавать на утилизацию, на какие-то еще истории, чем пускать вот этих вот придурков в полный склад, которые все переворачивают и, в общем-то… Я Вот, буду. То есть девчонки хотя бы спрашивали Приезжали, есть пара девочек, которые приезжали на тренировки на Дрифт Фэмили, у них не получилось, они там кто-то еще раз попробовал, кто-то забил на это, кто-то понял, что там машина не готова. Но, но хотя бы что-то пытались сделать, но надо делать. Нельзя просто сидеть и писать с утра до вечера странные посты, там по 500 слов про то, что я хочу, я поеду, я буду, я мечтаю строить какие-то нереальные планы. Просто еще понимаете очень хорошо ту ситуацию, вы для себя хотите этим заниматься, просто в кайф кататься, или вы хотите спорт, там что-то какие-то, призовые места, известность, славу. Или фоточки. Или фоточки, или, или просто мужиков. хотите хорошие фоточки, или мужиков. Да, то есть отделите, как говорится, мух от котлет. И решите для себя, что вы хотите есть реально. есть девочки, которые просто покупают Для души вы этим занимаетесь, для себя вы реально что-то испытываете, когда вы этим занимаетесь. Вот какой-то дзен ловите, вот чувствуете себя как дома. Вот я, например, прихожу в кузовной цех на работу, и я прям как дома. Вот мне прям в кайф там. Машина чинить, красить, но мне в кайф вот это вот. Медитация. Прям да, вот прям реально приятно. То есть а что ты скажешь про девочек, которые покупают себе, вот, например, машину, и вот просто на ней ездят, но себя, себя пацанирует как дриф Girl. Ну, вот, допустим, вот она купилась, себе там, ну, не знаю, там, пусть это будет Чезер, сотый, и, и там, он на автомате, и она говорит, я дриф Они Необычно не Чезеры покупают. А Они... да, окей. Okay. Пусть это будет А секс также. Нет, вот. пусть будет Чезер, мне нравится. Ну, вот что, что ты об этом думаешь? Цензурно. При... Каждый раз один и Без тот мата. Да, да, да. Так не работает, да? Да-да-да, не получается. <смех> Давай. Но каждый раз, на самом деле, один и тот же вопрос: зачем? Можно собрать красивую машину и просто ездить, можно сделать тачку на, на звуке. Stance Girl, да? На, на стенсе, на, перешить там салон, я не знаю. Ну дофига, что сделать, винил красиво, все что угодно, блин, автотюнинг это же не только. Обязательно жесткое корчевание Там, замена моторов и всего вообще на свете ее же, Есть же такое подразделение, как стайлинг Можно сделать просто красивую машину и ездить И фото свою жопу на ее фоне и, пожалуйста, езди Вот девяностик стоит, пожалуйста вот. просто, просто красивая тачка, не надо из нее делать корча Это не обязательно Просто... Вот а, у тебя падает настроение, когда ты таких видишь. Они тебя расстраивают. Блин, я их просто не понимаю, честно. Или ненавидишь. Не, я не, не, ну, не могу сказать, что я их ненавижу. Или они мне никак не мешают, в принципе. Я сама лично хэштег «Дрифтгел» не использовала никогда, в принципе, вообще. Но заходила по нему. Да, я, кстати, как-то один раз сидела, у меня что-то в какой-то ситуации меня прям пригорело. Что-то кто-то мне там скинул, написал в Инстаграме, и я забила этот хэштег «Дрифтгел». Я такая. Где вы все девочки? Мне молодой человек выносит мозги, что я постоянно катаюсь с пацанами. Вот же все девочки! Я хочу с ними кататься. Где они? Чтобы не было ревности, да? Их нету. Я катаюсь там всегда с пацанами, потому что нету девчонок. Они только в сети, в виртуальном. То, я предлагаю на следующий год у нас пройдет дрифтекс э, по трек мод. Я слагаю вместе с организаторами. Давай, давай. Нам не буду забегать вперед. Ну-ка, ну ка мы можем. можем сказать про толги мод. Мы можем сказать. Мы можем сказать. Что там, что там? В следующем году. Мы сделаем сразу анонс. Давай. говори, говори, Алексей, говори. Я все-таки. В следующем году Drift Expo будет не трек моут, а будет мод и будет проводиться в Сочи. Поэтому я думаю, что мы можем поговорить с организаторами. Прям реально в Сочи? Серьезно? Абсолютно. А где? Вот на вот этой вот дорожке крутой? Именно, именно там. Очевидно, где-то там. Вот. Поэтому я предлагаю э, силами организаторов «Ready to Race» собрать этих девочек, которые ездить не умеют. и именно там проверить, кто из них может ехать, а кто нет. Вы согласны? Это знак сейчас, вы слышите, там аж кто-то заплакал на улице. Кто-то уже... Это отсюда! Мне кажется, вот это будет самое честное. Я потому что видел, как она ездит. Вопрос об остальных. Поэтому это будет самое честное, что мы соберем этих девочек, которые есть по хэштегу DriftGirl, позовем их, пригласим на мероприятие и проверим. Сколько приедет из них? Кто останется в стене? Нет, они могут приехать, что в Сочи-то не скататься. хорош, там хотя бы восьмерку поставить проехать. Вы Кстати, реально, был момент, серьезно, не буду говорить, кто именно. Пилот, который на тот момент ездил уже, по-моему, этот РДС в самом-самом вот начале РДСа, не проехал восьмерку. Реально не смог, но ну реально не проехал. Привык типа газ в пол, перекладка, Газпол, перекладка. А восьмерку не смог маленькую затычную проехать, ну элементарная вещь, потому что никогда не тренил это. А это азы с этого надо начинать. Поэтому Мидри Семенюк рассказывало. Вместо того, чтобы там сразу на серпантины тоталить машины. Хотя бы просто там, я не знаю, восьмерочку бы катнули. Ну ты согласна про э, этап в по трек-мод? Не, Ой, ну трек -мод? идея, в смысле, да. в Сочи это Все? вообще круто. Отлично, собираем девочек, приезжаем в Сочи. Друзья мои, ну что, я думаю что, нужно... да, я думаю, что нужно поаплодировать этой да, девочке. Да, аплодисменты, которая... Саша, а действительно. Которая... Не просто девушка, да, а давайте... человек, который своим упорством, в общем-то, победил, по-моему, все на свете. Нас, да, кто, есть у нас вопросы, Буквально пару вот минут, пять 5 минут, да, максимум, Мы, если вы можете и хотите, вы задаете вопросы. Ты иди. Есть. Я с этим не, а, не смогу пос... пойти. Я понял. Можно мне погромче его? Uh, у меня есть такая мечта купить Субару лесу. Вообще, как она по надежности и какие трудности с ней будут при покупке БУ? 200 СХ? Субару Лиса. Прости их. Я просто не слышно. Субару. So... Uh, слушай, ну тут как бы момент такой. У кого ты ее купишь? Скорее всего, нужно будет один раз хорошо перебрать мотор. Вот прям вложиться и забыть об этом на много-много времени. Потому что я так и сделала. У меня машина была замученная, да нельзя просто. Я перебрала мотор, и я даже не вздумаю масло лезть проверять. Смотри, потому что я знаю, что там все ок. Очень сильно зависит от того, у кого ты ее купишь, и как за ней ухаживали. Но в любом случае, любая такая машина, она будет требовать все-таки каких-то вложений. Так, Да, еще. А как парни относились поначалу, вот когда ты училась дрифтить, не было на смешах? там Куда ты лезешь? там Это, это не девчачье дело. Да были, конечно, и тут, ну такое, ну почти, А она могет. Кстати, да, я боксом занималась. Я поэтому так аккуратно рядом с тобой стою, так на всякий случай, чтобы мне не прилетело. Конечно, говорили, что, типа, да чё вообще... Ты, чё, ты должна просто типа там, ну чувака поддерживать, красиво с тачкой там постоять, там но как бы куда ты лезешь вообще? Как бы, конечно, были насмешки и говорили, что типа вы бабу ничего не можете, да вы даже там ездить нормально не можете. В общем, это классика, старая добрая песня. Да потом эти люди просто считали зубы, да, я так подозреваю. Так, еще, друзья мои, давайте, крайний вопрос. Александр. Хотел задать какой-то умный вопрос, что самое главное там для начинающих дрифтеров, там. Но после котлеты от мух отделить, как бы все стало ясно. Поэтому после вашего рассказа хотел вам пожелать здоровья и просто выразить респект огромный, что, спасибо. Вы, что вы через все это прошли и улыбаетесь. И рады вас видеть. Спасибо, здесь. спасибо. Спасибо большое. Ну, Просто... я думаю, да, на этом надо уже заканчивать, потому что тут уже народ совсем-совсем да. совсем подтягивается, все ждут мяса, естественно. Спасибо тебе большое. Саша, спасибо тебе огромное. Спасибо.